Вопрос с родителями всегда очень сложный, друзья мои. Всегда очень сложный. Прежде всего потому, что мы таким образом устроили, что в нашем сознании не активировано знание не причины того, что у нас такие родители. Не то, как мы их выбирали, а ли они или нас выбирали, или это было, что называется, директивная инструкция, ну, пошел вот в эту семью. Да? Вот это все в памяти не сохранилось. А когда нет знаний, возникает большое количество спекуляций на эту тему, назовем это так. Да? Господа, психологи на этом деле паразитируют достаточно давно, много плотно и будут продолжать паразитировать дальше. Это их хлеб. И это их родители, которые являют, присутствуют в нашей жизни, по сути, если так вот разобраться, да, если посмотреть уже с высоты всего пройденного пути, это ничего не значит. Ну вот просто ничего не значит, понимаете? Но то, как они откладывают себя в сознании детей, прежде всего это связано с нашим непониманием, кто они такие и зачем они нужны. Если методика сделана грамотно и человеку есть необходимость, то есть прежде всего собственное желание оторваться от этой родительской программы, то одного разбора, в принципе, будет всегда достаточно. Меня всегда удивляют люди, которые эту тему, ну просто, они не просто ее культивируют, они от нее оторваться не могут. То есть сам факт заниматься родительскими программами уже является какой-то степени оправданием их собственной деятельности. Ведь какое-то удобное, правда для подсознания? Ведь я же не, могу, не мог ничего сделать в тот период, когда они были моими скажем так, патронами, да? я же не мог, я был маленький, я ничего не умел, я ничего, ни на что бы не был способен. Соответственно, с меня и взятки гладкие. Какой, какой с меня спрос? Ребята, минуточку. Какой с меня спрос? Хорошо, здоровое, психически здоровое сознание возьмет родителя в комплексе, выделит оттуда только лишь те элементы, которые ему плюс, да, возьмет эти те элементы, все остальные выкинет на помойку как незначимые и создаст новый образ своего родителя, который уже в качестве там, идола и поставит. Да. Вреда от этого дела меньше, он есть, но меньше, чем это будет абсолютнейший демон, да, которого каждый день приходится закапывать на кладбище каком-нибудь. И то, и то, и другое это абсурд, друзья мои, они просто люди. Они нарожали вас, как биологическое существо рожает биологическое существо. И по сути никакой, никакой дальнейшей деятельности они не должны были прилагать к вам. Ваши обиды на них это лишь те ожидания, которые вы накладываете в связи с определенным культурно-массовым культурно психозом. Что должны делать родители по отношению к своим детям? Что должны делать родители, дети по отношению к своим родителям? Это искусственно созданная проблема, которая занимает весь мозг человека, которая оттягивает время на решение этой проблемы, а соответственно не дает ему возможности пустить время куда-либо в другое место. Не дает. Заниматься родительской программой можно хоть до морковки на заговине и, и что и так и не решить, потому что эта проблема решения не имеет, пока она проблема. Надо просто перестать сделать так, чтобы она была проблемой. А для этого нужен мозг, нужен разум. Надо посмотреть на своих родителей, опять же, не через призму самого себя, а со стороны. Это просто человек со своим комплексом проблем, возможностей и невозможностей. И супруга его. Или супруг, это тоже человек. И вот эти вот мелкие бегают рядом. Это тоже маленькие люди. Какое это отношение имеет ко мне? А никакого. Уже никакого я-то вырос. Это все осталось в прошлом. Зачем же эту всю сцену тянуть с собой на протяжении всей жизни? И, конечно же, мы своих детей начинаем воспитывать в том же ключе, оглядываясь на своих собственных родителей, смотрим на своих детей, поступаем строго наоборот да, или, или абсолютную вкальку, и точно такой же абсолютный вред мы наносим. И не, не придавали бы мы этому делу такого архиважного значения, если бы не культурная мотивация. Мода нынче пошла на решение этих проблем. Вот 200 лет назад этой моды не было, не было этой моды, ну не было. Как только 14-15 лет человеку исполнялось, ему делали вот так вот и на вольных либо. Ни у кого не было никаких обид на родителей, не на родителей, там, неважно какого сословия был человек, крестьянского, дворянского, да, в определенное время на самостоятельную жизнь. И все эти обиды, обиды на родителей, это, это был просто абсурд, полный абсурд. Но это тема, на которой сейчас можно зарабатывать большие деньги, это тема, на которой можно паразитировать. Вдумайтесь, прежде чем осознавать какую-то проблему, задайте себе в первую очередь вопрос, кому выгодно, чтобы эта проблема была? Кому это выгодно? Кому выгодно, чтобы во время своей жизни Затрачивали не на свое будущее, не на будущее своих детей, а на переполаскивание этих уже давным-давно уписанных и высохших пеленок, которые никому не нужны. И мы делаем из, из проблемы несуществующей, то есть из того же сибукляра, мы делаем большую проблему, и вместо того, чтобы вкладывать деньги в будущее, начинаем, деньги, извините, время в будущее, начинаем вкладывать ее в прошлое а будущему соответственно ничего не остается. Это не ваша вина, это беда, которая, которая катастрофична, просто катастрофична. А беда ваша не в том, что вы неправильно вкладываете свое время, а в том, что вы повелись. Вы повелись на моду решения родительских вопросов, потому что это ж модно. осуждать о психологических проблемах, связанных с родителями. Более того, сознание моментально начинает регрессировать в это детское состояние, и от окружающих ничего кроме сожаления и сочувствия мы ожидать не можем, когда мы начинаем рассказывать о своих родителях, о своей детской проблематике. Кто в здравом уме позволит себе осуждать человека, у которого было бы, у боже, такое детство? Кто позволит себе требовать от него что-то? Бред. Друзья мои, вы взрослые люди, у вас самих есть дети. Бред. Мама, папа, да они старые уже. Посмотрите на них, они старые несчастные люди, которые как-то пытались выжить. Посмотрите на них другими глазами. Почему? Потому что несчастны? Конечно. Они, они, они действуют по своей когда-то сделанной программе, они ничего не будут делать с этой программой. Они несчастны тем, что они навязаны программу. Они несчастны тем, что они ее имеют, и только ее. И они испытывают большую необходимость навязать свою программу, внедрить ее в твое сознание потому что, или в сознание хоть кого-нибудь, потому что никак, никаким другим способом они след в этом мире о себе оставить не могут, только так, посмотрите на них с этой стороны, что вы от них ждете, каких разумных поступков, каких выводов, какой помощи вы от них ждете. Это люди программы, это люди функции, может быть для того они и были такими функциями, чтобы вы, насмотревшись на них, сегодня здесь оказались. Можно я быстро? Буквально в про родителей, просто мой опыт. Я дала маме свои ссылки на сайт Ксении Евгеньевны. Она да. закупила все диски. И э, как с тех пор, когда она начала чистить астрал, результат просто фантастич. Никакой зависти, ничего. Так во, что вот. Вот. Видите, все-таки наши родители не совсем безнадежные люди. Главное, а почему, что характерно, Оля, если бы она принесла бы эти диски в клювики, сказала, на, мама, слушай, мама бы тебя послала подальше. Сдала, У меня такая доченька, история. Я маме принес. Ты... Ты, ты все, кто опять попала, сейчас мы тебя будем быстренько спасать. Добежала бы до какого-нибудь попа, и всё, и она попала. А поскольку мама сама заказала, сама оплатила, сама занимается ценность вопроса значительно выше, молодец, Ольга, очень грамотно, психологически поступила с мамой. Главное не жалеть в данном случае и не пытаться ее облагодетельствовать, потому что за каждым благодетельством все таки стоит ожидание награды, ожидание благодарности чтобы родители что-то сказали тебе, что ты все-таки молодец. У меня был один приятель, который в 90-е годы сделал себе достаточно большие капиталы. И вот у него все, весь полный комплект: машины, квартиры, дачи, в в общем, все, что необходимо было с точки зрения советского служащего, является высшим пилотажем возможностей. И пришел он к своим родителям, а у него все время был такой детский конфликт с ними, да? то есть он все время пытался что-то доказать, особенно папе, высокому партийному бонзе. И папа папу, будучи в этот момент уже на пенсии, вскалывая тяпочкой, значит, свой огородом, он говорит, папа, у меня такой проект, вот я тут квартиру купил. Вот как ты думаешь, папа, что мне делать, в этом? папа оторвался от своего огорода, я сказала, сын, откуда я знаю, что делать, ты такой умный, я тебе больше ничего научить не могу, делай ты что хочешь. И, и сын впал в глубочайшую депрессию после таких вот слов, он говорит, а как же я теперь буду жить-то, с кем мне воевать, с какими химерами, кому мне что доказывать. А